Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео я вам расскажу о интересном новом проекте, называется AXCoin. Это будет интересный блокчейн, так как в этом блокчейне будет торговая, скажем так, площадка, то ли в мобильном кошельке, то ли в обыкновенном компьютерном кошельке. То есть примерно это будет выглядеть как P2P обмен или P2P, B2B. В общем, как бы самая история данной монеты. Довольно таки проста. Это одноранговая система для обмена, скажем так, другими монетами. То есть торговать можно будет и данной монетой, и другими монетами. В общем, особо в это вникать не будем. Ждем, когда будет запущена, скажем так, сама полностью вся платформа. Так, ну а сейчас пока рассмотрим вкратце о проекте. Какие у них дальнейшие планы по развитию. Что они нам предлагают. И сколько это стоит. И как на этом можно будет заработать. Как я и ранее сказал. Да, P2P обмены. Безопасные сделки. Покупки. Продажи товаров. Через шлюзы блокчейна данной монеты. В общем планы. То есть дорожная карта. Это план разработки продукта. Дизайн. Настройка. Это первый квартал 2019 года. Второй квартал. Это у нас разрабатывается продукт вместе с сообществом, то есть они опять же будут брать аналитику от пользователей, также они набирают э, бета-тестеров для тестирования продуктов. Я думаю, это будет все, конечно же, э, не бескорыстно, это все будет оплачиваться. В принципе, думаю, даже на этом можно будет неплохо заработать. Как бы дорожная карта у них сейчас не прям развернутая, они еще хотят войти в топ-15 блокчейн-проектов. Ну, посмотрим, как у них это будет получаться. Обещают к четвертому кварталу, то есть к концу 2019 года, запуск самой платформы. Не знаю, доживет она до этого момента или не доживет, но нам можно на этом сейчас заработать. А, в общем, что у нас еще есть? Кошельки под Windows, под Mac, под Linux. Можно исходный код посмотреть, полистать на GitHub. И есть биржа. Биржа, конечно, такая простенькая сейчас у нас в FineXbox. Ну да ладно, давайте спецификацию глянем, да, тикет у нас AX, э, тип э, самой монеты пост мастернода, кварк алгоритм, награда за блок у нас плавающая, то есть с повышением и потом опять с уменьшением, также и награда мастерноды плавающая, примайн довольно-таки небольшой общего количества монет, то есть всего будет 100 миллионов монет, примайн 300 тысяч, плюс потом они будут еще сжигать то, что у них останется лишнее. На нам надо 10 тысяч монет. Так, ну на пост полчаса для созревания. В общем, попадаем мы на Bitcoin Talk. Мы это появилось 27 декабря, как раз перед самым новым годом. Довольно-таки немало людей посмотрел данный топик на форуме. В принципе, люди как бы заинтересованы в данном проекте, но могли бы немного поинтереснее, покрасочнее хотя бы расписать саму идею данного проекта информация такая же как и на основном сайте поэтому идем дальше у них оплачен листинг на mnc онлайн как видите рой у нас довольно таки неплохой 10 мастернод активных в сети стоимость мастерноды конечно блять почти полтора биткоина даже чуть больше это очень дорого блин если бы у них, конечно биржа была посерьезнее можно было бы насчет такой мастерноды задуматься но не знаю я бы лично допустим для старта э, поставил бы по пост попробую как оно капает Также посадить за развитие но те кто рискует э, могут попробовать и мастерноду взять э, ну блин с такой конечно честно слабенькой биржей и с небольшими объемами торгов я вам скажу что сейчас вливать грубо говоря сколько это нас выйдет 5 копейками зелени. Это как бы ну будет глупо. Не опять же вас не сподвигаю покупки данной мастерноды. Можно взять постпакет. Он попроще, подешевле. Ну и, опять же понаблюдать за данным проектом. Возможно я ошибаюсь, хоть здесь ирой хороший, окупаемость 20 дней. Возможно здесь можно будет и на мастерноде заработать. Но опять же, смотрите, сейчас мы переходим на биржу, да. На бирже у нас здесь торги, вроде бы как показывают за сутки 2,5 биткоина, но все равно слабовато немного все это идет. Ну как видите, да, в основном все затарятся, все делают закуп, все покупают монету. Но опять же, проект свежий, поэтому сейчас и пытается все сейчас видят, какой хороший рой, почему бы не купить. А потом вопрос, а кому они будут продавать Потому что ордера на покупку стоят, грубо говоря, на, я не знаю, на 120 долларов, там, на 100 евро. Вложить сейчас 5000 евро или 5000 долларов, чтобы потом нельзя было продать. Я не знаю, надо разработчикам что-то делать, чтобы они поменяли биржу, потому что это, как бы с одной стороны, привлекательный рост, с другой стороны, это немного опасная инвестиция. Ладно, вас особо грузить этим не буду. У каждой есть своя голова, каждый подумает, что вам делать. Напишите свои вопросы в комментариях или что вы думаете по данному проекту. Также поддержите подписочкой на канал, лайком. Все ссылки будут в описании. Ну а пока на этом все. Всем удачи, всем пока.